всем привет это моя первая запись в рамках новой рубрики новое общество и в этой записи я бы хотел сказать зачем я это буду делать зачем я буду э, тратить свою часть большую больш, большую часть своей жизни на обдумывание нового общества и на э, на рассуждение на эту тему а также возможно на написание каких-то эм, каких-то слов о том как я смотрю на это новое общество наверное начну с того зачем я живу в обществе и я вижу проблемы этого общества, которые не решаются. Хотя казалось бы, что эти проблемы, они жизненно важные, но находятся какие-то механизмы в текущем функционировании общества, которые препятствуют тому, чтобы решать эти проблемы. Я вижу, как устроено общество, и не только в России, хотя по большей части я могу опираться стопроцентно только на Россию, но и Запад, и другие страны. И менее развитые страны. И везде видно, как устроено общество. Меня всегда поражает то, что в обществе спокойно живут преступники, которые убили другого человека. Их наказывают, но появляются новые. Ведь непонятно, если есть наказание строгое, почему появляются новые. Ведь смысл наказания в том, чтобы уменьшить количество, чтобы нивелировать эту, эту величину, чтобы не было больше убийств. Но они есть. Это одна сторона. Одна-одна-одна, сотая того, что я буду рассматривать. Я просто сейчас хочу привести примеры того, где я вижу вот эти точки. Какие-то общества, самые развитые, например, решают эту проблему гуманизации. И кажется, что это работает, но... С моей точки зрения, проблема должна решаться несколько иначе. И я просто хочу предложить эту, эти идеи нового общества миру. И тем, возможно, когда-то кто-то э, соберет из этих идей конструктор, систему, которая будет... Э, которая будет решать проблему нового человека, которая будет э, способствовать э, прогрессу человече, вот этого нового общества, не как э, лицемерного общества, не как общество, что, что я получу, а как общество, что мы получим, как общество мы. Тут ключевое слово. И сейчас, наверное, я расскажу немного о тех аспектах нового общества, о которых я недавно думал. Ну, недавно это, наверное, на, пр на протяжении последних полугода временами. Например, что касается преступлений. Какое бы мы сейчас общество ни взяли, ну, большинство стран э, на Земле какие бы мы ни взяли. Проблема преступления, она есть. Проблема содержания преступников есть. Проблема появления новых преступников есть. И эта проблема существует только благодаря тому, что наказания за преступление недостаточно. И я сижу и думаю... Почему в обществе наказание за убийство не такое суровое, как должно быть? Наказание за изнасилование не такое, не такое суровое. За доказанное. Я имею в виду сейчас все, что доказано. Для чего есть вещественные улики. Это не голословное утверждение. Для разбойного нападения, например когда, например, есть тоже доказательства, например, съемка видеокамеры. Просто по моему мнению, но ну, эти люди, они ничего обществу не приносят. Просто эти люди должны быть исключены из общества навсегда, изолированы навсегда от общества. Если общество существует на какой-то территории, то эти люди должны... Их можно даже не садить в тюрьму. Зачем их садить в тюрьму? Они там живут. Они должны быть исключены навсегда из общества. И вот эта мысль, она кажется простой, но почему она не реализовывается? Какие такие интересы? Есть у государства, которые заставляют его создавать тюрьмы, нанимать туда людей, чтобы содержать этих убийц. Зачем? Доказано, если что это был разбой, значит этот человек ну, должен быть... Убран из общества. И такая практика на самом деле очень эффективна с точки зрения того, что после одного-двух таких случаев даже самый низкообразованный человек, который хочет это совершить, он миллион раз подумает перед тем, как это сделать, потому что он будет видеть, что... После того, как его поймают, он уже не сможет вернуться в общество. Он будет навсегда от него отстранен. Со временем, при такой практике, количество убийств, количество таких нападений, количество жестокости, которая сейчас происходит в любом обществе, она... Просто по определению будет снижаться. И чем больше времени будет проходить, тем более, более эксп, сильно она будет снижаться. И в итоге останется просто количество таких преступлений, они будут в рамках погрешности, то есть в рамках неуравновешенного человека, который не может вообще себя сдерживать. А остальные будут знать, что любое такое преступление против человека, оно карается исключением из общества, и ты э, просто теряешь все. Ты теряешь мест родных, с которыми ты живешь, друзей, ты теряешь собственность, ты теряешь все, тебе ничего не отдают. Ты просто исключаешься из этого общества. И я сижу и думаю, почему нет сейчас этого? Не потому ли, что э, очень большая часть тех, кто принимает сейчас решения, она боится? А почему тот, кто принимает эти решения, кто влияет на них, почему он может этого бояться? Ведь так просто предложить. Я предложил. А бояться можно только потому, если ты чувствуешь, что ты можешь попасть под это. Здесь интересная ситуация складывается, когда эти люди, которые боятся попасть, они, собственно, диктуют, э, диктуют такую... мораль, да, что преступник должен иметь шанс типа такого исправиться через тюрьму. И преступник должен иметь шанс исправиться через тюрьму, но нужно же понимать, что, что совершил этот человек. И должны быть адекватные действия в отношении этого человека. А их нет. Ну и содержать его за счет общества. Какой в этом смысл? В, в тех же США, например, да? Там хотя правосудие там, хотя правосудие там работает э э ну, эффективно но там, там же тоже есть постоянные новые убийства новые разбои почему это происходит потому что нет страха у тех кто это делает что они там останутся голодом что они потеряют все свои э, связи все что они за свою жизнь заработали все будет потеряно они будут выдворены со, с территории США навсегда И не смогут никогда в, вернуться туда Что их не будут кормить в тюрьме на протяжении 150 лет, которые им дали, да, хотя они умрут раньше. Вот это все. И об этом я буду говорить. И это мне кажется важным. Также я буду рассматривать такие проблемы, например, как проблему денег. на самом деле есть люди, которые говорят, что деньги зло, например, да, что деньги делают из человека э, лицемера, э, предателя, э, обманщика, и эти люди частично правы. И нельзя говорить, что они неправы. Ну и в, том же, в то же время они частично неправы. Проблема заключается в том, что деньги это очень эффективный инструмент оценивания того, что ты сделал для кого-то или для общества, или для страны, в которой ты живешь. Потому как это единое так скажем, мерка, единая ценность, да, и очень просто в рамках этой единой ценности каждую услугу формировать на основе спроса на эту услугу и предложения. Если ты, например, обладаешь каким-то талантом, ты даешь этому обществу что-то такое, людям что-то такое, за что они готовы тебя поблагодарить, а благодарность она зачастую выражается в денежном выражении, то почему, что в этом плохого? В этом одно хорошее, но так как общество построено на закрытости, наряду с людьми, которые получают деньги вот таким образом, за счет своих талантов, за счет того, что они каждый день работают, за счет того, что они создают что-то новое, привносят какие-то новые идеи. Очень много людей, э, мое мнение, очень много людей зарабатывают деньги через самые отрицательные черты человеческого характера. Тот же самый обман, э, тот же самый обман, да? грабеж, какие-то схемы непонятные, обманывание бабушек, да, еще все такие вот преступления, которые могут даже быть и не преступлением в общем понимании закона, но которые с точки зрения морали недопустимы. И когда происходит вот эта смесь э, благородных людей, владеющих большим состоянием, и неблагородных людей, которые владеют большим состоянием, возникает конфликт, возникает э, желание тех, у кого нет этих денег, а они видят, что какие-то непонятные люди которые ничего в этой жизни не добились, они э, обладают такими капиталами, ворочат миллиардами, миллионами, э, зависть, вот эти все чувства возникают, человеческие, э, негативные. И я хочу просто предлагать предлагаю идею, на самом деле простую, но которая, опять же, э, почему-то... Я не, ну, За последнее время я ее не встречал нигде в таком достаточно полном состоянии. Возможно, кто-то и высказывает эти идеи. Если вы дадите мне ссылки на этих людей, я обязательно, обязательно ознакомлюсь, потому что мне это интересно. Сделать э, де, движение денежных средств в обществе полностью открытым. Полностью от э, индивидуальных переводов э, человека до переводов э, любых фирм, вообще все движения средств денежных в обществе сделать открытыми. При этом поня понятно, что нужно будет э, избавиться от наличных средств, но ну, на то и новое общество, новые технологии, они же не зря создавались. Они создавались для того, чтобы общество развивалось дальше, а не стояло на месте. И благодаря тому, что все денежные средства будут открыты, все транзакции будут видны, в каждый конкретный момент каждый человек в обществе сможет узнать, откуда у другого человека эти деньги, откуда он их получает. И в таком обществе, в открытом, не ужиться всем тем людям, о которых я говорил ранее в негативном аспекте, лжецам, лицемерам, обманщикам, мошенникам, они просто не смогут жить в открытом обществе, в открытом с точки зрения движения денежных средств, денежных потоков. Когда можно будет каждое движение идентифицировать, от кого оно получено, почему оно получено. Ну, почему, наверное, нельзя точно будет сказать, но хотя бы идентифицировать, от кого оно получено. И да, я думал насчет того, какие минусы от этого возникают. Я, я вижу эти минусы, и я буду говорить о о них как я на это смотрю но в итоге я пришел к тому выводу что э, те плюсы которые получит общество от такой системы э, неимоверно выше чем те минусы которые оно получит на первых этапах а те минусы которое это общество получит на первых этапах, оно, они трансформируются в плюсы в долгосрочной перспективе, когда э, пройдет тот переходный этап э, становления нового человека, нового мыслящего человека, который будет думать в аспекте «мы», а не в аспекте «я». Ну и, наверное, последний пример, о я сегодня расскажу, про новое общество, кратенько, потому что да дальше я планирую все-таки э, эти все моменты, о которых я говорил, э, раскрыть более подробно. Это система принятия решений в обществе. Если мы взглянем на историю, если мы взглянем на сегодняшний день, то э, мы не увидим э, той новой системы принятия решения пока которую я считаю наиболее эффективной с точки зрения получения с точки зрения подстраивания общества под те изменяющиеся условия, в которых оно находится, в которых оно существует. Например, есть такие принятия решения как единоличные авторитарные, да? когда один лидер общества, ведет за собой всех, он берет на себя ответственность, он принимает решения, он эксплуатирует по сути общество, может эксплуатировать, но он и является порождением общества. Есть олигархические способы управления обществом, когда э, общество управляется какой-то группой людей, э, каждый... Э, объединенных скорее всего какой-то целью в большинстве своем это низменные цели и э, там получение денег каких-то благ ну, могут и быть и не из не низменные, но и высокие ценности там получение каких-то духовных э, смыслов ну, это не меняет не меняет сути есть общество, например, когда каждый человек имеет один голос, и затем на выборах он этот голос отдает кому-то. Такое общество, массовое, массовое такое общество, уже более совершенное. И у всех этих систем у них есть... Недостаток. Недостаток заключается в том, что недостаток разный, но везде он настолько существенен, что он не позволяет обществу быстро реагировать на изменяющиеся условия, совершенствоваться, расти экспоненциально, а не шашками такими, как революциями, да, технологическими или прогресс вообще небольшой такой идет. Так вот суть заключается в том, что система принятия решений должна основываться не на тех, которые я сейчас обозначил принципов, а на более простом принципе но который почему-то не реализован. А принцип заключается в том, что каждый человек имеет такую значимость в обществе, какую э, пользу он приносит этому обществу. В данном случае э, наиболее простой критерий того, его пользы – это его налоги. А в общем смысле это… Что, что, сколько этот человек отдает обществу. А еще более точно, та разница, которая обществу, та разница, та разница между тем, что он отдает обществу и что общество ему отдает взамен. Ну, тоже в виде денежных средств, например, если брать такое обще, общее, общее понятие. Так вот, и чем больше э, человек отдает обществу, тем он должен иметь более, больше э, права голоса. Он должен иметь большую возможность влиять на будущее этого общества. Таким образом, если, например, человек не работает, но общество его обеспечивает, да, минимальным набором продуктов там одежды то этот человек он не должен иметь голоса но так как он живет в этом обществе и так как он не приносит вред этому обществу то он остается просто просто частичкой общества не влияющей на то как это общество будет двигаться дальше а те люди, которые мыслят, которые что-то делают, они открывают новые бизнесы, они открывают новые технологии, они продают что-то новое, они меняют систему, эти люди, они должны иметь именно столько, сколько они приносят обществу. И на этой в моменте я, наверное, закончу, на сегодня рассуждение про новое общество, новую рубрику, которую я хочу дальше развивать. Возможно, мои мысли оказались сумбурны несколько, я пытался охватить такие глобальные моменты в одном видео, сразу несколько глобальных моментов. Я прошу прощения, но во мне это сидело, и я хотел высказаться на этот счет как можно быстрее я ожидаю я хотел высказаться высказаться блять если я это не вырежу то будет смешно Поэтому ждем следующих видео. И обязательно критикуйте то, что я говорю. Я хочу узнать все то, что конкретно ты думаешь о новом обществе.